да та да да да Всем друзья привет! Очередной у нас морозный выпуск на канале Сегодня минус 20, холодно, чувствуется это Сегодня мы подведем итоги Про кран скажу выводы свои нем думаю Думаю конечно что хорошее Ну и так что добавим, что-нибудь добавим Добавить конечно можно много раздувать а, Ну так поговорим По поводу экрана, покажу кое-что еще понравилось, что не понравилось, так что не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, продавить колокольчик вот у меня паспорт объекта Две 2.32 этажка будет строиться Название такое прикольное Алое поле Находится Все, я к крану, на кране увидимся Утренний Челябинск Более-менее красивый такой Я покажу единственный неудобный момент на этом экране Мороз, холодно, сегодня режет Вот я залез по лестнице, стою в, лещи... в лестнице Вон, переход вот Маленькая лестница начинается Но это на... на всех скобнах такое неудобство Там Лестница другая уже, такая рифленая Единственный момент, который как бы, более-менее затрудняет, а так все остальное, ну, вроде нормально Можно залазить спокойненько, лезешь ну, на 132-м, вот эти вот места пошире Тут надо быть маленьким и юрким, чтобы пролезть А если ты большой, высокий или толстый, то тебе будет здесь тяжело пролазить Уже языком займешься разговаривать и этот, ну и я с ревнуком лезу, мне нормально А там, чтобы побольше плетать, если полезет с ревнуком, уже будет тяжело Ладно, а в Кран, Гре... греться, уже руки замерзают Сводят, и язык уже замерзает Так что, минус 20 с чем-то там уже сегодня вот показывают Также что, в Кране увидимся Полюбуемся еще маленькой челябинским Он сзади интересный, Пере... переливается Сими огнями там, где-то мороз даже показывает Всякое-всякое, всякое, -всякое. Все, ладно, руки мерзнуть. Ночной вид крана, конечно, меня радует тоже очень хорошо. Приятно посмотреть, такие мониторщики, подсветки подсветочка. Все. Плохо, что не могу продемонстрировать вам музыку. Если продемонстрировал бы музыку, она того стоит. Качает хорошо для этого крана. Мощно. Ну и конечно у меня. Релись начинается с этого приятных новочков Хопс освещения Ну и Где спокойно ты переодеваешься Чистенько Все аккуратненько Так что я переодеваться Кран сейчас у меня наберет Приемлемую температуру Начнем работать И там потихоньку будем разговаривать Общаться, покажу кое-что еще на экране. Так что, друзья, поехали. Без света кручу. Ну вот, расцвело маленько. Можно включаться, заводиться общаться будем подводить итоги по липеру си 150 там что b8 ну что кран-то хороший очень прекрасный просто конфеточка я когда шел на кран я знал что кабина справа думал это будет непривычно как в 132 я сидел в середине а в потане слева а тут справа ну ничего, как бы, справа-то. Здесь привык. Работать можно. Не так сверхъестественного и неудобного я ничего не увидел. Стрела здесь, И все виднеется, все. Стрела, конечно, такая массивная. Короче, неудобства не испытал. Все хорошо. Можно работать. Спокойненько. Привык к крану. Ну, кран, конечно, специфический. В плане чего специфический? В плане того, что... Просто так бы я бы уже этот кран не доверил бы кому бы, а кому попало бы. так вот Тем, кто, допустим, новичок, только пришли на кран. Тем, кто опыта нету. Потому что работа... Кран чувствительный. Тут почти работаешь, как будто ты кнопкой нажимаешь и... Все равно надо в голове иметь, что такое качка что такое каретка, что такое стрела поворот, что такое вира, что такое майна ладно, здесь на мониторе есть звук без звука было бы и мне тяжело потому что реально джостик чуть нажимаешь, уже вира пошла уже майна пошла и отсюда уже регулируешь свой уровень работы а так что, работать можно даже нужно на таком крайне мило делать, песенка но ну, есть такое, что надо смотреть за экраном, следить, потому что экран, я вам скажу, требует внимания. И... Ну как требует внимания? Не тоже надо ковыряться в нем. Ну, все равно в порядке его держать, работать, не запускать его. Хотя бы такие же китайские чехлы хотя бы. Хотя бы мы одели. Но что есть, то мы есть. Еще хотел показать что кабина у меня высокая можно стать в полный рост спокойненько и маленько растянуться размяться место для свободного времени даже предостаточно кофту он повесил вешалка есть Режектора есть, все есть, все работает Но не то, вот это оказывается не только У меня прожектор горит Средний, последний уже перегорел Вот сюда вот нажимаешь чик, Все, выключился средний И сенсорный он И кнопочный, вот это добавляю. Скоростью добавляем Можно и так Давай температуру Высоко, Высокотехнологичный кран высокотехнологично очень хорошая ну и всего тут как бы еще до конца даже что не изучено как бы смотреть все равно надо даже в этих уже сиденьях вот все я под тебя то вроде отрегулировал нормально все тут еще есть такие фишки да эта вот штука вот она, вот она. железка вот она. она не очень конечно удобная стоит на тапочке но вот тут есть такая штука вот она не видно ее вот, тут внизу, вот здесь вот, раз и вот два. Они откручиваются, эта штучка снимается железная. Там, там пороломка. Вот эту проломку убираешь, и там щель образуется, вот такая небольшая. И эта щель, можно вот весь мусор, который на э, окне попадается туда. Смести. Не надо ничего выгребать, доставать, мучиться, спокойненько туда смел, обратно закрыл, все запаковал. И отличненько. Тоже, я очень удобно Не, механик показал Я сам-то не заметил сразу А механик показал Я, конечно, был приятно удивлен, удивлен Сейчас будем работать Буду монтировать колонну Тут колонна 6 тонн Самая тяжелая Покажу, как произведу, произведу монтаж колонны 6 колонны я еще не монтировал Максимум у меня было 3,5-4 Разгружал, ну, вроде разгрузил Нормально, она но до половины стрелы доходит ну еще раз посмотрим при монтаже в 10, там время будет не так это как бы как разгружать больше времени, а монтировать поменьше времени. Покажу монтаж, потом встанем еще посмотрим кое-что там. Сзади кабины. И ну какие предпочтения это еще. Вроде бы все есть, вроде бы как я и хотел, чтобы печка была сверху дула тоже на окна, на все. Музыка. Как я мечтал в Канде, есть, все есть, колоночки есть. Что бы я добавил бы так, это может сюда вот полочку вот, еще вот, здесь вот. может быть, вот такого вот понятно. вот сюда вот максимум еще пол. Ну тут уже выходить было бы неудобно. Но так все крепления я вам свои принес, как бы есть до телефона. Что еще можно было? Можно было добавить конечно раздувать то можно раздуть так, что там комплектация наверное есть, но я посмотрел еще, вот мне там скинул один кавальщик, что это не полная комплектация, потому что вот здесь вот еще место есть свободное, а здесь говорят находится еще регулировка печки, но эта печка это не такая крутая, как вот это вот, вот, но это хватает, начиная здесь не, не надо, этого. здесь можно может что-нибудь такое другое засунуть там не знаю производители липкера магазина ничего не придумать тот же чай, чайник холодильник который нам не хватает на крайне чтобы уже свои не покупать липкеровский чайник допустим Липкер, липкеровскую микроволновку и липкеровский холодильник такое место места хватает вон тут если даже установить в этом промежутке можно и холодильник и чайник и все остальное ладно пока могу ждем монтаж Сейчас покажу монтаж, и еще по кабине мы пройдемся. Так что подписывайся на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик. Смена наша в самом разгаре. Вон они ее заготавливают. Сейчас мы будем ее... Я подвел, попросили подвести. Сейчас они будут ее зачищать, готовить. Сегодня холодно, очень холодно. Они вот здесь вот Готовят там дыры куда будет вот это входить арматурина все я буду поднимать поднимать конечно, 6 тонн аккуратненько надо вот аккуратненько я это все покажу как произойдет и смонтировано ну время это это, это это не бетон принимать тупо спокойнее если колонну такую бетоном заливать это надо колонну арматуры подать они ее завяжут потом опалубку закрыть залить, разобрать и она только тогда готова а здесь спокойненько готовую продукцию привезли, смонтировали все вон они все подцепили вот она моя колонна сейчас будем поднимать заверовать, вон кондуктор сейчас все покажу Работа очень такая ответственная. Что, поехали? Ну, давайте, пожалуйста, поехали. Алёха, у нас чувство бюра. Давайте, пожалуйста, поехали. Платфирую на первой скорости форс. Натяжечку даю. Параллельно стрелу еще играем. Все, на 6 тонн, и так все просто, ее поднять, натяжку давать, но делаем, делаем, сейчас покажу, как она монтируется, готова там, вот здесь вот видно, вот это место будем вставлять, там уже нет. намазали, набрызгали своими перчиндалами, что надо для монтажа. Чатки там у них страшные, я посмотрел тчатки просто. Дарили маленько, другие колонны. Тяжело идёт, чувствуется, что рано тяжело. Но сегодня одна такая колонна Убираем аккуратненько. много веровать не надо потому что семере это как будто там для чтобы арматуру не загнуть и поднять ее аккуратнее как он может. сейчас надо попасть в 4 дырочка маленькие 4 дырочки разумеется сам краношек не сможет для этого есть тропль сразу он там направит как ему надо на колонну Нормально. фиксировать. Чё, Леха, не понял? Звоните по телефону. Майновать, просто по телефону будем майновать. Лихоряд, чуть -чуть. тут минимум движи можно ловить давай, давай пойдем, давай. потому что кран такой позволяет миллиметр поймать сантиметр четыре дырки. можно смело, смело майновать. Скорости маленько добавляю. Чуть-чуть, но работаю не так, что свободно. С такими грузами все под контролем. будем опмазывать, промазывать. О, Все вот так вот, друзья, производится монтаж Колонн шеститонных. Процесс, как сами видели, не сверхъестественный но и непростой. Надо работать и поворотом и грузом и смотреть за каждым моментом, чтобы там ничего не произошло. Любая ошибка очень может быть трагической от такого от такого тоннажа. Ладно, сейчас посмотрим еще кабину вокруг, и на этом будем завершаться в этом выпуске. Показал, все, показал Маленько своих пожеланий еще рассказал Но Пожелания, пожеланиями И этому будем довольствоваться Конечно, тут еще можно пораздувать Начиная вот от этих полочек Заканчиваем вот этим вот Большим пространством На улице Потому что тут можно и Вплоть до скамеечки И если даже вот так вот Продлить кабину до сюда Вот так вот допустим Сделать здесь только вход, вот здесь вот, зашел сразу, сразу шел, а здесь как бы получилась целая комната. Но это уже совсем другая история. И я думаю, в других кранах каких-нибудь это все будет. Но нас это все устраивает, потому что кран по сравнению со всеми остальными кранами, на которых я был, просто космос. На этом будем завершаться, друзья. Подписываемся на канал, нагружаем лайками, продавляем колокольчик okay. всем удачи увидимся в следующем видео